9 вечера У вас матка водная пасека, Иван Фабро Я тут, тут увидел одного пацана Его же нереально выловить Поздоровайся хоть Привет Его нереально выловить Он или бородатый в фейсбуке что-то пустит Или же что-то у него там все хорошо Постоянно хвастается что-то Сейчас 9, сейчас 9 вечера Хучай. тебе как надают рекламу тебе сделаю Ну не тебе, себе Нет, давай мне рекламу Нет, тебе. Тебя и так все Нет, знают Нет, давай себе вот давай. Все говорят о выводе маток, о матководстве о этом Ну, обо всем этом угу. Вот смотри Оплотно, а слышишь пчелы э -э -э Вот у меня этот тачок Я его называю пакетно-матковый В одной тачок Вот, кстати, пластиковая ващина Видишь? Угу. Третья и пакет на матковый в одну тачок. Хлопчик, карника, но взлетает. Э, да не взлетает. Да, нет. Ну, фишка фадеева, что надо, например, а, чтобы все постучали там. Та -та -та. О, смотри, он жалел о тебя. Видишь? О, жало. Жало, это, стоп. Что э, я хотел сказать? Качество матки. Вот кто бы что ни говорил, конечно, это очень затратно, очень много. Хлопчик, вот... Если что, я буду бежать, потому что у меня перегар. Я трошки выпил, ванна. Это пластиковая овощина, смотри. Угу. О, матка. Бакфаст. Не это карника. <связь> Нас бот я под, подшутить над тобой. Ладно. Короче, что я хотел сказать? Э -э о качестве матки. Что. Классные качественные матки шестирамочника. Не ну плотники шестирамочник очень ну хорошо перезимует, должен это... перезимовать Конечно. хорошо. А вот есть А ты много сетки используешь? Ну сетку такую на, на многих использую. Вот есть трехрамочники, видишь? Тут надо забирать мед. А у тебя, а я не делаю это как ты? Ну а я делаю как и я. Делаю. А у меня просто вот такая ПВХ шная перегородка ну... и сверху лежит брусочек, ну... все сверху. Ну я люблю так. Тут да. надо забрать мед. Тут а -а -а. стопудов надо отобрать мед. Тут так. То есть 6, по три рамки. Вывод маток на стандартную рамку. Красиво, конечно. Природа. Дубочек рядом. Ты, ж корм... Ты ж паилку перекрой, чтобы ночью не капал. Свежая водичка. А ты по этим самым шестерамочники красил ПФ? Да, ПФ 115 использовал зебра. А вот это пули, которым уже по второй ну, сезон. Угу. С пули как красил. Вот видишь, где тонким слоем чуть-чуть постиралась краска. Ну, у меня тоже То есть, так. Ну тем не менее, есть ули, которым по три года, три сезона. А ты в разобранном виде красишь или не Ну, я пуликом еще не пробовал. Это свежее пульс. Вот, а ты в вот этой мошенке не пробовал? Ты рано сидишь. Ага. А ну расскажи за сетку за эту. За сетку? что а расскажи за сетку. Ну, про полис уже есть. Это секрет фирмы. Да ладно, расскажи ты, ты так. Да. Не, это секрет фирмы. Ну, ну, расскажи, я видел там ты в Фейсбуке постил, что вот я в Парк Плюс купил сетку. Нет, в Парк Плюс у меня сетка лежит на семьях, на обычных семьях, на десяти ранах. На шестирамочниках я использую москитную сетку. Э, москитную обычную строительную сетку, которая. Ну, а, то есть это это не та, которую ты купил парк плюс, да? Нет, ну на шестирамочках парк плюс нет. На шестирамочках у меня на, на, на, на, обычная сетка. Ага. А, ну, вот, допустим. у мы уже сюда к концу пришли. Вот можем открыть несколько семей. И она... О, -о, О, Тут вот реально видно, что тут есть прополис есть воск. Ну, тем не менее. Ты потом в морозилочку это все. Э -э да? да, в морозилочку сворачиваю э через холодную воду, воск плывет, прополис вниз упадет. Подожди, а ну расскажи. В морозилку ложим. Все очень просто. Вот эта сетка сворачивается, ложится в морозилку. Угу. Потом разворачивается и все это выпадает. Когда оно ну, холодное прополис... Потом в холодную воду ведро Все это скидываешь Прополис падает вниз Крошка А воск всплывает вверх И получается чистый прополис Вроде бы немного Но вот здесь 200 штук ну, Больше чем 200 штук на точке. Угу. В каждом по 10 грамм По 20 грамм По 30 грамм прополиса Где-то больше, где-то меньше ну, На 100 штуках 30 грамм Это уже сам посчитаю сколько Это шестирамочники рамочники у меня Видишь, слетели. Да, уже начало 10 ты до них лезешь. Вот, давай здесь а это ты поставки, у тебя просто блоки, да? Да, Стой. это блок. Видишь, тут прям не, не откроется. Значит... Тут, значит... Смотри, тут прополис, прополисует, вот видно рядами, видишь? Угу. Там вот... Да, вот вот у меня в основном плиты. рядами. Ну это зависит от пчел, от, от семьи, от особенностей семьи. Есть семьи, где прополиса много, угу. воска нет. Где, наоборот, один воск. Тут пленочка у меня. Угу. Есть это семьи, где вообще не хотят прополисовать. То есть, ну это как, знаешь, есть люди, одни работают, одни нет. ну подожди. Э -э при равных условиях все же карника. Правильно? Смотри, тут прополис вот идет, вот видно. Ну не знаю, сейчас видно или нет. Видно. Тут воска практически нет. Прополис, прополис чуть-чуть. Вот То есть в осень, чем ближе к осени, тут прополиса будет вся сетка. То есть ты склоняешься к мнению, что даже при одной породе могут семьи одна прополисовать, да? да? Вот, вот даже семьи вот, дочки, тут по сути дочки все, да. ну, сестры, да. матки, сестры. Ну одна может прополисовать, потому что, ну, ну, это зависит от трутового фона еще и так дальше. Ну тем не менее одна семья, вот две рядом стоят сестры. Одна будет прополисная, другая э, прополиса не будет. Ну опять же, все зависит. Вот смотри, тут один воск. Вот прополиса у, у тебя такие жирные шестероночники. Пакеты. Бог, дай бог, чтобы. Это пакеты в зиму. Ну отводочки. В, в зиму. этом году пакеты продавал? Ну, конечно. Тут приезжали люди. У тебя все шестерамочники работают на пакеты? Нет. Ну, они все работают. Это пакет на матковый в и Это и пакеты. Ты можешь сейчас загрузить на высадку. Ага. Шестерамочники. И увести на Харьков, допустим. То есть, и пакеты, и матки я здесь делаю. Вот стоит ряд, это пакет. Вот ряд пакет. Угу. А вот здесь стоит ряд. Или тот, или вот рядом. А здесь матки. А, то есть через ряд. Ну, через. Ну да, ряд, пополам, конечно, пополам, да. пополам я могу матку и там забрать, и здесь. Там забрать матку. То есть пакет на матковый в одной точок. Да, место у тебя классное. Липа тут и. Да, он липка ага. Липка и. акации вот мы посадили. Если поняла, глидачия или как она вот из 50 деревьев принялось все, кроме... А, а ты вот такие сразу высокие? Потому что я заказывал... Да. Нет, вот это даже ребят... весной, вот это все деревья. Вот они, а вот они какими? Высокими были? Или вот нет? такие они и были. Оно же видно, где Потому есть. что мне прислали гладычую, она, ну, наверное, процентов... Нет, впрошу... это какую копали. Мы копали, вернее, это Славик, брат мой. Э, вот он, смотри, какое дерево. Да. Он такое выкопал. И такое прикопал вот. А, то есть это здесь местная гладыча? Ну да да. А, нет, я заказывал, не, покупал это Вот это, смотри, дерево какое Это такое выкопанное было и такое посаженное и Вот оно принято все. Из 50 деревьев посажено Тут не принялось только 3 Я впервые у Егошина увидел такое взрослое дерево я никогда в жизни столько не видел пчел на дереве чтоб... Хорошо а... на шестером, Масеньки, ты не пробовал? Кстати, вот я у тебя все хотел спросить, сегодня вечер забыл. Не пробовал ли ты с шестирамочника собирать пыльцу? Если Ого. сделать с него донный пыльцесборник. Ну, есть потому, у меня что... донные пыльцесборники, пробовал, но ее не так-то много. И в принципе это надо донные сборники специально. Если это шестирамочник, непосредственно вот, шестирамочник, угу. то он будет собирать пыльцу и не меньше, чем семья, там, ну, если угу. это сильный угу. нормальный. Угу. И они собирают. У меня есть турецкие донные. Благодаря Денису Фадееву он там мне презентовал бы турецкие донья именно на шестирамочнике. Они собирают нормально. тебе запрещают забрать матку если тут хорошо пчелы на битком ну допустим да сделать с него прививочную рамку поставить и получить стартер да. молочко ну, стартер или... что я и делал допустим все зависит от силы семьи от 6 ну, да, э, битком... вот, например вот смотри ну реально все есть меда да. есть тут надо мед тут во первых я с него беру минимум минимум одну рамку а так 2-3 рамки меда с этого. Угу. То есть я вывожу маток, я могу получить пакет с него. Я еще и мед беру, еще и прополис, какие-то 10 грамм, 20-30 Ну, то есть вполне -то. реально взять и шестерамочника выдернуть плодную матку, сделать с него стартер и. Да, ну я тебе скажу больше, когда мне клиент заказывает, есть клиенты местные, которые заказывают маточное молочко, угу. мне чтобы не делать там семью, расформировать или еще что-то, у меня отбор маток идет каждую неделю. Я забираю матку, ну, отправляю клиенту, сюда даю прививочную рамку в мисочках на маточное молочко, там 15-20 штук, и они все это тянут, угу. и все, и клиенту есть 15-20 маточников, полно залитым, ну, не полно залитым, а э, хорошо залитым маточным молочком, почему бы нет. О, 212-й, значит, на, здесь на точке больше 200? Тут... Больше 200 штук шестирамочников. Uh -huh. Именно, ну, именно если брать 1, 2, 3 штуки, то, ну, я имею в виду, вот. Uh -huh. Больше 200 штук стоит. Uh -huh. Вот я когда... Но если быть точным, здесь э, 10 рядов через ряд, в одном ряде 11, в одном ряде 10, в одном ряде 11, в одном 10. Ну, получается там сколько? 208 штук, если быть точным. Ну. Все-таки не под напряжением? Под напряжением. Но если быть честным, можно было бы еще сюда соточку взупить. Ну да, ну было бы э, густовато. Не, я мне бы не сказал смотри, какие ряды. Ну да, Это... метров пять по-любому. И ведь. у людей есть э, вообще улей на улей. А У тут меня, тут стоят, ну, у у меня вот так рядами стоят. У тебя ну, а видишь, тут... хотя бы между ними есть какая-то. Что так между ряди... рядами. Вот расстояние. Что так между ряд... рядами. Так что можно лупить, дай боже тебе еще тут показать ну, больше нечего показать. а скажи ты будешь через э, перегородку пускать зиму буду ну то есть не... по три рамки силы небольшое количество чисто для запасных маток э, чтобы на весну всегда весной как ни крути какой Дождик. бы матка матковод пчеловод не был всегда зимой есть какая-то там матка. Да, едят, да, какая да. матка Какой процент попадет, брака есть э, да поэтому ну, запасные матки всегда должны быть Поэтому какую-то часть я оставлю. Ну, хотя больше это будет ну, объединение. Ну, вот, к примеру, в августе месяце, даже чуть-чуть вот раньше, с двух отделений вот, с двух отделений одну матку я заберу, потом беру перегородку и она соединю в шестирамочнике. В зиму пойдет шесть рамок. Карника очень хороша в этом плане. Она зимует компактно. Ага. И проблемы будут... Как Красивая поилочка посидочника. Ну, это поилочка Парк Плюс. Вообще шикарная, мне очень нравится. Вообще Парк Плюс классная. Команда, фирма, компания. У меня много поилочек это. А этом компания Фабру. Фабру? Да. А заказать можно? Mm -hmm. Там, кстати, люди жаловались, что ты Перестал на ящики, на засыпные. На ящики для засып... ну, тус, струшивания пчел брать заказы. Да, не уже все, пчелыми надо заниматься. Они, они люди жалуются, люди жалуются все равно. Надо сделать значит, за зиму Их столько, чтобы люди могли пользоваться. Потому что я лично пользуюсь. И мне нравится. Тут даже хлопцы из флаг. Пиратский. Пиратский. Анархистский. И логотип. Не, Ваня, на самом деле очень красиво. Жена моя в восторге от красоты. Говорит, что в следующем году огорода у нас не будет. Будет стоять шестерамошники. Ну а зачем сажать картошку, если ее проще купить? А лучше заняться любимым делом. Да. Пчелками. Поставить на огороде пчелок. Кто бы что ни говорил, какая бы цена на мед, на продукции не было. Пчелки. Если это наши... Если, если это наше, то это наше на всю жизнь. А если это так, поиграться, поиграться то, конечно. Вот посмотри еще раз на мой флаг. На флаге написано, пчеловодство наш стиль жизни. Если ты пчеловод в душе, в, в теле, в сердце, то ты, это стиль жизни. Как бы ты ни крутил. А если нет, то... Если ты пришел заработать бабок, то не будешь ты пчеловодом. Так что, как-то так. Даже вот, я тебе скажу честно, вот не, не кривя душой многие, даже обидятся, возможно. Сейчас цена на мед ни по на пыльцу ни по Это обычная проверка пчеловодов, так сказать. Не знаю. Кто выживет, не, то нет. Не, не навшивость, но кто слаб, кто не слаб, кто любит, пчелок не любит, кто профессионал, то не профессионал. То есть, если ты умеешь заниматься, то даже при мизерной цене ты будешь в достатке. Никогда пчеловод да. не был... Э, так сказать, в минусах. Всегда он был в плюсах. При всех временах пчеловоды никогда плохо не жили. Расширять нужно, наверное, кругозор, да? Мне просто не надо зацикливаться на одном меде или на одних матках. То есть, вот я занимаюсь матками, пыльцой, медом, пакетами. Вот в данный момент пакетами. В этом году много пакетов куплено вот непосредственно даже с этого очка. Так что... Не сработал мед, сработают матки Не сработают матки, сработают пыльца И пакеты Понятно, что все взаимосвязано Так хватит за пыльцу рассказать Ты и так навел шороха в да Украине ничего. Теперь из-за тебя все занимаются пульсом И пульса да, упала уже, в цене я, я об этом. Как Бронислав говорит Меньше рассказывайте за матководство Потому что из-за вас У нас каждый третий занимается матководством это, это неплохо Это неплохо, что занимается матководством Просто качество, качество. Ж, э, Чем больше людей, это конкуренция а конкуренция, допустим, у меня нет конкурентов Почему нет? Потому что я уверен в себе И это провоцирует меня быть лучшим То есть следить за качеством и так далее Поэтому чем больше, как говорится, конкурентов Тем, тем у меня есть стимул быть лучше То есть ну, работать над собой вот я работаю, я могу смело достать шестеромощника матку, я знаю, что она там сеет, я знаю, что она кормленная хорошо, я знаю, что она обогретая, угу. и воспиталка сделана в нормальном состоянии, да, и поэтому и три я закрасить не буду красить. Понятно, что это природа, что все не только все от нас зависит. Матка может быть выведена правильно, хорошо. А в природе не будет трута, ну погода плохая для облета. И матка будет некачественная, чисто ну, некачественно облетанная. Вот так правильно. Uh -huh. Сама по себе матка будет качественная физиологически, а не качественно облетанная. Все. То есть ну, от этого никто не застрахован. Даже самый крутой матковод. Поэтому. А все в комплексе. Качественная воспиталка, качественный материал, качественный стартер, допустим качественные обогрев, дозревание матки, облет и так дальше так Поэтому все взаимосвязано Материала набрал в этом году? Ой, да, очень много И Бакфаст есть взял, и Карники взял Но я работаю тут, у меня вся Карника Тут у меня в основном... А, то есть карника. тут Бакфаста нет вообще? Нет, у меня тут есть бакфаст на тачке ну материнка, которая переедет на тачок с бакфастом Потому что получен бакфаст, подсажен в семью в карнике То есть, чтобы был прием хороший угу. И тут, ну, А так, в принципе, везде все карнике Потому что вывод маток должен быть ну, Я не приветствую, когда на тачке много пород Как не крутит рутень А далеко бакфаст отсюда? Если по километражу ну, ну, на простете окажет Ну На простец 10 километров, ну, 10-8-10. Ага. трассе это 12, ну, где-то 8-10. Ну, в общем... Ну, недалеко, ну, так э, никто в себя в грудь не бьет и майку не рвет на груди, что изолированный облетник. Зачем говорить неправду? Да, э, обычное, вольное, свободное спаривание. Есть пасеки в округе, как ни крути. Есть лес, где-то тут трои летают. Соседям маток раздаешь? Да тут нет соседей, тут уже пчеловода нет Это забитое село где ну как Есть все равно рядом, все равно где-то есть там Через 10 километров 7 пасеки Дело в том, что смотри Я работаю с F1 То есть с породным материалом С чистопородным И получается, что в каждой семье У меня F1 сидит И каждый нуклеус, допустим Дает нечистопородного чистопородного трута и получается, что мало, кроме того, что я вывожу труда, то есть выращиваю целенаправленно от нужных семей, то есть там, где материнка у меня, допустим, еще и каждый, допустим, нуклеус каждой семья мне дает чистопродного труда. Ну, то есть хочешь не хочешь, оно ну трутовый фон сам создается. Угу. Ну, все равно где-то есть залетные роги, там, Ну да, где-то посадочке в лесу ну, живут. От рай. этого никто не застрахован.